Там есть 77-я бригада специальных информационных операций в Лондоне. Это не американцы управляют, как ни странно, хотя там примерно 50-60 крупных известных пиар-агентств этим занимаются, из Штатов и из Британии. Но в основном управляют британцы, под ними сидит ЦИПСО, так называемый, Центр информационно-психологических специальных операций. Идет, идет огромный поток денег. То, что мы вот анализировали за прошедший год, там ну, вытрачивается иногда миллиард два рублей в неделю. То есть на самом деле там до миллиарда долларов в месяц на информационную войну. Это про ресурсы противника. Значит, <coughs> что они делают там? Ну, поговорим на секции. Они, конечно, воздействуют на нас, у них есть задача расшатать, они очень сильно уперлись в сепаратизм. Осенью сумели вывести людей даже на митинги в Дагестане, еще кое-где, создавали панику у наших хипстеров, которые хотели значит, бежать. Но на самом деле, сам по себе контент, который они производят, он настолько идиотский и топорный, потому что они принимают собственные наркотики, рассказывают друг другу и нам, что там мы никогда не видели асфальта и унитазов, что оно перестало, в общем-то, напрямую действовать. Ну и вообще говоря, поток фейков хотя и большой, но он... Вот. Но тем не менее, сама по себе эта информационная война, она нами пока проигрывается, просто потому что на нашей стране ничего не делает, с моей точки зрения. То есть, те, кто говорят, что они делают, ну, это либо партизаны, это там всякие там военкоры разной степени, так сказать, полезности, это, значит, есть всякие там организации, которые реально там берут людей и просят их там бодаться с украинцами, например, в в рулетке, да, там, или еще где-то. Но то, что мы должны были бы делать, значит, э, системно, не делается. Сейчас здесь было упомянуто, на самом деле, основное, э, что не сделано у нас, это Росинформбюро. Э, значит, вот у меня, значит, у меня вот в семье, все мужчины погибли под Москвой в сорок первом году, а бабка моя не пошла воевать, хотя она тоже была пилот ДСАФ, но она родила мою мать в сороковом году, поэтому она в конце концов значит, не попала на фронт, а муж ее погиб, летчик, с которым они вместе учились, там познакомились. Так вот, я когда думаю про мою бабку, вот она сидит в Москве с маленьким ребенком на руках, и каждый день голос Левитана говорит: мы оставили такой-то областной центр. Мы оставили такой, там, враг перешел в Днепр, да, мы сдали Киев, враг подходит к Москве. Это каждый день. Как, <как>, <как>, <как>, <как)>, как они не сошли с ума, да, полгода ужаса. То есть первый раз, когда я их отпустил, это когда мы их 5 декабря погнали немцев, да. Это первый раз, до этого был ужас. Все знают, что 16 октября была паника в Москве, да, про это даже фильмы есть, как там расстреливают, значит, пропагандистов немецких предателей и так далее на улицах. Значит, я к тому, что, тем не менее, партия правительства не боялась прямо говорить, да, мы проигрываем, да, мы отступаем. Значит, сейчас такого голоса Левитана нет. Есть Коношенков. Коношенков говорит, мы нанесли там, поражение там пяти опорным пунктом, зачем? Зачем мы нанесли это поражение? Что это вообще значит? Это хорошо или плохо? Нет, говорят про него, что он настоящий нормальный там боевой генерал, все время там проводит. Но ему, значит, не, не дают говорить. Значит, кто-то произносит там <coughs> от лица администрации. Все в разнобой. Не то, что они даже противоречат друг другу. Но нет единой информационной картины. И гражданам нашим не объяснили, на самом деле, за что мы воюем. Это странно, но если опросить Граждан и спросить, а что такое денацификация? У нас же до, до последнего времени был дискурс, что до нацистов нет никаких на Украине. Там какие-то полтора фрика, значит, ходили там с плакатами или там факелами давно. Я специально своим людям там в Крибруме дал задание составить отчет, большой там на 8 страниц, от проникновение нацизма на Украине. 200 центральных улиц переименованными именами фашистов. Десятки музеев дивизии СС да, и так далее. Там прозникновение гигантское. Никто не сказал, что, что вот это демоцификация. Никто не сказал, где мы остановимся. Мы что, парад во Львове с поляками проведем совместный или что? То есть я разговаривал там с людьми, там, которые воюют в ЛНР. Там, например, они говорят, нам никто не говорит. Институт политруков разрушен и пока не восстановлен. Если мне скажут, что мы воюем до границы ЛНР и ДНР, я вообще брошу автомат и уйду. Меня это не устраивает. Я хочу до Львова, потому что иначе <тав erosion> мне это зачем? Они же снова насосутся оружие и снова на нас нападут. Ничего не кончится. То есть вообще говоря, э, здесь вопрос не в том, что нам нужно сделать то же, что у <Frost> противника. Наслесарить, значит, Ботов, Виртуалов, тоже их забомбить. Нам вообще не, здесь не годятся симметричный ответ. в принципе, мы не можем его обеспечить. У нас нет столько кадров и технологий. И нам они не нужны, потому что, ну, они нас обольют известной субстанцией. Мы их об... И что? Нам нужно что-то другое. Нам нужно создать какую-то консолидацию, единый голос государства. Потому что консолидация общества-то произошла. Вы просто понимаете, но это невозможно. Слушайте, вы меня простите, конечно. Нам это кому? Вы говорите о том, что есть некое, знаете, вот нам, которая оно единое, монолитное, и оно просто что-то не делает. Вы же взрослый человек, вы же прекрасно понимаете, что идет битва, в том числе и внутри элит. А вы абсолютно не, не, не, не отдаете себе отчет тому, что? Что, что, что? что пока нет никакого мы. Я отдаю себе отчет, потому Речь что я каждый идет о день о том, это измеряю. Вы можете вы я... Мож... Я... Идет, идет... Не... говорить о том, что есть понятие нам, которые ничего не делают, или делают недостаточно, и что нам нужно сейчас просто больше всего делать. Вы тогда кого конкретно имеете в виду? Я объясню. Вы, вот это очень важно. Вы объясните, кому да. вы об Хорошо, об адресуете этот э, призыв, что нужно быстрее, э, лучше, больше и так далее. Кому? Я ничего про быстрее, лучше и больше вообще не говорю. Вы не заметили, Мария. Я говорил о том, что у нас нет единого голоса государства. Вот когда вы говорите что-то э, в прессе, к сожалению, вы не левитан. Вы говорите убедительно... Остроумно и так далее, но это голос МИДа. МИД не имеет полномочий говорить про войну, по-хорошему, -по да, про то, что там происходит. Министерство обороны то ли не хочет, то ли не может говорить про то, что там реально происходит. Не, например, вообще-то мы ждем наступлениях, х**, да, они к лету э, насосутся техникой, у них будет там десятки тысяч дронов, они их сейчас заказывают, мы знаем это, в Китае везде будет довольно серьезный удар. Они получат новые танки и новые РСЗО дальнобойные. Что мы с этим будем? Кто об этом скажет? Ну не МИДЖа, правильно? Кто? Значит, в это самое время Крибрум, например, анализирует соцсети и видит, что там производится гигантское количество фальшивых сеточек, в которые наливаются ультрапатриотические сообщения, которые видят только боты. Этим кто-то отчитывается. Мы все это видим. Да, идет война, но э, внутри элиты тоже. Но кто с кем должен воевать? Скажите, пожалуйста, вот каким образом добиться, чтобы у нас появилось Сованформбюро? И хорошо бы Государственный комитет обороны тоже появился. Вот как это сделать? Ой, хочу, можно, еще, можно я? Раз, можно? Все... еще раз, вот, просто сформулируйте. Вы просто говорите, Потому... это же невозможно, вы просто сейчас понимаете, что так не будет. вы прекрасно понимаете, а, от, вот оно с вами да, рядом я, буквально я, и сидит, я, оно я, есть. Если вы говорите про СОВ-информ-бюро, нет, то, это, нет, не не, нет это, это не так. Нет, это так или не так, но СОВ-информ-бюро имеет свою историю. Она. Рядом я с вами. Хотел Тогда вы прямо и говорите, что у вас есть претензии, ну, допустим, к этому конкретному органу. Да а нет, где том, его послушать? Есть... Скажите мне, где его послушать? Вот раньше можно а -а. было подойти, задрать голову к раструбу на столбе и послушать. Сейчас где послушать? Я поняла, то есть нужно, нужен просто один конкретный орган. Ну, при, то есть вы предлагаете сделать так, как это сделано Но сейчас киевским нет. режимом. Что есть только нет. один канал Я предлагаю а, это сделать так, как сделано было Сталин. Канал, Они... Одна информационная точка раздачи информации, так? То есть, не понимаете, не тогда не... во что мы превращаемся? Мы превратимся ровно в то, против чего мы противостоим, тому, чему мы противостоим. Вот в чем проблема. Нет, да. мы превращаемся да. в работу Нет. на секциях. Нет, вот сейчас, когда, послушайте, Что? сейчас, когда Соловьев там, и ему подобные укранизируют наше информационное пространство на центральном телевидении, мы превращаемся